День добрый, с вами Ачевич и я здесь, чтобы рассказать вам про то, чем мы с вами будем заниматься в течение третьего сезона Dreamshine. Если вы уже получили свою проходку, тогда присаживайтесь поудобнее и слушайте. А если нет, то сейчас расскажу, как ее можно получить. Что ж, начнем с того, как в этот раз можно попасть на сервер. Попасть на него можно будет тремя путями. Первый – это заполнить анкету в первые три недели с сервера. Ее можно будет заполнить на сайте по огромной кнопке. Тут я думаю все понятно и ничего сложного. Второй это приобретение доступа на сервер. Спустя какое-то время проходка на сервер будет продаваться тоже на сайте. Там все будет проще, просто переходите на платформу доната, заполняете все как по инструкции, отправляете деньги и ожидайте, пока вас добавят. И третий способ это через мой твич. В конце сезона я планирую выпускать людей на сервер бесплатно, продавая проходки за баллы или что-то подобное. Я пока думаю, давать ли таким людям обычный, полное выживание или же лучше дать режим приключений, это мы уже будем судить из адекватности людей. Вот в принципе все способы, как можно будет попасть на сервер, выбор лишь лежит за вами. Далее я расскажу про то, какие датапаки у нас стоят на сервере. Первый, это всем привычный Blazing датапак, где 800 или сколько там ачивок, ставьте, пользуйтесь, наслаждайтесь. Также у нас будет датапак на прозрачной рамке, они делаются изи. Вам просто надо взять рамку, взять аметист, вот так вот скрафтить, и вы получите прозрачную рамку. Они имеют вот такие вот эффекты, поэтому никто не сможет вам ими поднасолить. В общем, все удобно. Также есть датапак на армор стенды, они редактируются тоже, очень просто. Берем книгу и перо, пишем сюда вот любой текст, подписываем ее как статус и получаем книгу по управлению армор стендами. Пользуйтесь. И последний датапак, не считая некоторых ванилотвикс датапаков, это наши собственные адвансменты. Там будут координаты всех общих ферм, зон и других штучек. Про это поговорили, давайте поговорим о мире. Спаун будет разделен на зоны, это позволит нам сделать мир красивым и органичным. При этом никто вам не запрещает строить свои базы и свои города, это губо ваше решение. Мир будет ограничен на 10 тысяч блоков в каждую сторону, однако после каждого обновления сервера, он будет расширяться на 5000 блоков. Также у нас уже есть адский хаб, который я нашел на планет Майнкрафте. Он красивый и в принципе большинству игроков он понравился, поэтому будем использовать его. Также я хотел бы обсудить вопрос, когда идти на дракона. Это предмет многочасовой дискуссии и я считаю, что убивать мы его должны тогда, когда мы будем максимально к этому готовы. Если мы не пойдем его убивать в первый день, мы сможем подготовить базу для того, чтобы играть весь сезон. Дракон это не конец, а его начало. Дракон это не конец, а начало. Шалкеры и элитры это всего лишь приятное дополнение к игровому процессу, а не основная его составляющая. Я бы хотел убить дракона спустя одну неделю после старта сервера, но финальную дату мы будем вам говорить в дискорде, поэтому заходите туда, там весело. В принципе я рассказал все что хотел рассказать, сезон планируется на 4 месяца, но все может измениться и он может стать короче или длиннее. Не забывайте, что вы в любой момент можете присоединиться к нам, получив проходку. Вся инфа есть на сайте. Либо же как зритель, наблюдая за видео или даже стримами на моем твиче. Сервер, кстати, открывается сегодня. В общем, всем удачи, всем пока.